Одиночество. Вечер. Печаль бродит в доме. Скрипят половицы. Нет ни сна, ни чернил, ни меча. Распростится с крикливой жилицей. Ветер мрачные тучи примчал. Лица в памяти кружат, как птицы. Лодка вечности бьет о причал. Неумолчно скрипят половицы.